Добрый день, уважаемые друзья, дамы и господа. Поздравляю вас с днем Народного Единства. На календарях эта дата появилась лишь в прошлом году. До этого в нашей стране не было официальных праздников, посвященных событиям досоветской истории. Почти четыре века назад, в тяжелейшие времена раскола и междуусобиц. Многонациональный народ нашей страны объединился, чтобы сохранить независимость и государственность России. Ее великие граждане Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский возглавили народное ополчение. Ополчение, которое остановило смуту и вернуло на нашу землю закон и порядок. И потому для современной России День народного единства – это праздник всего гражданского общества. День, когда мы отдаем дань вековым традициям патриотизма, согласия и сплоченности народа. И где бы ни жили сыновья и дочери России, всех нас объединяет эта историческая память. Россия сегодня открыта для всех, кто отождествляет себя с ее судьбой. Я искренне рад видеть здесь, на приеме, Представителей соотечественников из самых разных стран мира. И хочу подчеркнуть, что мы глубоко ценим ваше стремление к консолидации вокруг исторической Родины. Ценим ваше желание принести ей пользу и укрепить ее авторитет. Все это наше нашло свое подтверждение на Всемирном конгрессе соотечественников, который недавно состоялся в Санкт-Петербурге. Здесь, в Кремле... Сегодня присутствуют и преподаватели русского языка и литературы, ученые и искусствоведы, издатели русскоязычной прессы, как российские, так и зарубежные. Хотел бы сердечно поблагодарить вас за неоценимый вклад в распространение российской культуры, ставшей неотъемлемой частью духовного наследия человечества. Ваши сердца наполнены любовью к русскому языку, который является не только нашим общим достоянием, но и прочной базой для дружбы и сотрудничества. Особенно это касается соотечественников, живущих в странах бывшего Советского Союза. Кроме того, очевидно значение русского языка и для развития мировой цивилизации. Ведь на нем написано множество книг. В том числе и об истории, культуре, научных открытиях не только русского, но и других народов, и не только народов Российской Федерации, а практически всех народов мира. И мне особенно приятно сообщить в этой аудитории, что 2007 год мы проведем как год русского языка и в России, и везде в мире, где знают, любят и ценят русский язык. Убежден, что мероприятия, связанные с ним... Вызовут большой интерес, принесут пользу и будут укреплять международные гуманитарные связи. Дорогие друзья, все мы дети своей страны и ее истории. И эта историческая, генетическая память народа призывает нас к единению и общей ответственности за судьбу Родины. Призывает к совместному созиданию и объединению сил во имя настоящего и будущего России. Благодарю вас за внимание.